Пожалуйста, в чате, насколько хорошо меня слышно. Добрый вечер всем, кто присоединился, присоединяется. Напишите, пожалуйста, десяточки, если меня видно и слышно хорошо. Лен Пирогова тоже напиши, насколько хорошо ты меня слышишь. Видишь, чтобы я поняла понимала, что все. Да, добрый вечер. Меня зовут Светлана Мостовская. Я являюсь преподавателем и. Консультантом в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой и сегодня Наталья присоединится к нам чуть позже, чтобы рассказать про наш открытый, закрытый мастер-класс, а я сейчас с вами начну, скажем так, расскажу вам про замечательную систему Наинь. Мы с вами сегодня проведем открытую встречу, но на которая, надеюсь, вы почерпнёте очень много всего интересного. А, да, добрый вечер все кто присоединяются напишите в чате пожалуйста кто а, что-то слышал о такой системе китайской древней а, как на инь напишите в чате плюсики поставьте лен пирогова пишут в чате что что-то зависает у тебя как со связью все нормально да тогда будь добра помоги пожалуйста тем кто не может услышать что-то или увидеть чтобы люди подключились то есть очень многие слышали что-то про на а, отлично а напишите пожалуйста плюсики те кто не знает вообще что такое на то есть первый раз пришли сегодня чтобы познакомиться с этой замечательной системой древней китайской метафизики угу минусики А да вот вижу уже те кто кто ничего не знает Ну, надеюсь что сегодня наша встреча будет полезной и тем кто уже что-то знает и тем кто только хочет познакомиться с этой замечательной системой и чтобы технические вопросы уже закрыть и начать повествовать о интересном лен кто-то пишет, что слышно, но с большим опозданием идет видео. Напиши еще раз, Лен Пирогова, все ли у тебя хорошо, просто ты как Мирила, да, которая технические возможности может описать. И тогда я начну наша, нашу, нашу сегодняшнюю встречу. Отлично, друзья, сегодня у нас следующий мастер-класс. Мы сегодня с вами познакомимся с понятием, что такое наинь рассмотрим с точки зрения на и карту бритни спирс карту киркорова и пугачевой потом к нам присоединится наталья пугачева это наталья пугачева а не алла пугачева то есть киркорова и на пугачевой нашей знаменитой пары Далее к нам присоединится Наталья Пугачева, расскажет вам про закрытое обучение по системе НАИН, на которой мы хотим, в наших школах вас приглашает. После этого выйду я, мы посмотрим помимо характера Пугачева и Киркорова, которую мы ранее разберем, еще и их совместимость в личных отношениях. Увидим, по какой причине они не стали такой парой, которая прожила много лет. Также я упомяну о совместимости Максима Галкина и Аллы Пугачевой «Понаинь». Друзья, мы сегодня все с вами рассматриваем «Понаинь». И отличный бонус э, дам я вам в конце нашей встречи – это совместимость вашего дома, то есть вашего дома или квартиры, где вы проживаете. Для того, чтобы эту совместимость узнать, вам просто надо знать год постройки вашего дома, где вы проживаете. И вашу личную совместимость. Конечно же, по поводу совместимости дома и человека существует много различных техник. Фэн-шуй занимается в частности этим. Но дополнительно можно еще посмотреть. Это все будет по наине. Это достаточно несложно и достаточно информативно. Итак, я вижу, что присоединяются к нам наши ученики или те, кто еще только реши, решает, да, присоединиться ли к нашей школе всех приветствую добрый, добрый день добрый вечер Не знаю, если кто-то у кого доброе, доброе утро уже и давайте тогда начнем на и переводится как система соответствия по звукам или получать звук тон то есть грубо говоря наша карта рождения наделяет нас определенными энергетическим паспортом и вот нашу карту рождения построив по моим мы можем получить некую мелодию так называемую. Безусловно, китайцы используют эти звуковые эти звуки для того чтобы может быть назвать как-то ребенка чтобы улучшить его жизнь но у нас немного по-другому имена звучат но тем не менее мы можем перевести каждую стихию в карте нашего рождения и перевести это перевести каждую стихию в какое-то звучание и это звучание будет не в буквальном смысле хотя можно конечно же карту рождения прочитать наверное буквально пропеть да, какие ноты у вас присутствуют в карте рождения но это некая мелодия расшифровав которую мы можем получить очень много дополнительной информации то есть на и это соединение небесных стволов и земных ветвей. В китайской метафизике мы используем такое понятие, как столб. Всего, на данный момент у нас год металлической крысы, и небесный ствол металлян, и земная ветвь крыса – это столб. То есть небесный ствол и земная ветвь. И вот от соединения небесного ствола и земной ветви образуется некая новая стихия, которые имеет определенное звучание. То есть каждая стихия, а у нас их пять, это вода, дерево, огонь, земля и металл, имеют определенное звучание, имеют определенную характеристику. Вода панаинь – это символ ума, мудрости, звук юи, извините что не так читаю все таки это перевод с китайского дерево влияет на человеколюбие звук взял огонь на духовность человека звук джи. земля истинный хранитель секретов звук бум. и металл влияет на чувство долга ответственность звук шан то есть у нас пять стихий Подразделены на 5 нот так называемых, да, их 5, их не 7, как мы привыкли. То есть вот в Древнем Китае именно 5 нот использовать. Но помимо этого, мы знаем, что у нас существует 60 дзядзы. То есть каждая стихия еще подразумевая, подразделяется на 12, на 12 этапов, как на, так называемых. То есть звучание, например, воды может в тональности в разной проявляться. Этих тональностей 12. Стихия воды по наинь может звучать как бушующий океан, предположим, или водопад, или как еле уловимое журчание ручейка или капающего дождя. То есть даже те же самые стихии по наинь, которые имеют то или иное звучание, они разные. И наинь можно использовать как автономную систему, то есть есть мастера, которые работают только по наинь. Они берут карту рождения и делают расшифровку, используя только наинь используя на инь, мастера же эти смотрят приходящие при периоды будут десятилетние так то удачи какие-то приходящие годы месяцы даже дни выбирают даты для каких-то событий смотрят совместимость людей в браке в личной жизни в браке и личной жизни в деловой сфере или же просто как друзья до да, в социальной сфере то есть на этот Та самая наука, которая может полностью да, весь арсенал необходимый для того, чтобы спланировать свою жизнь, предоставить. Но те, кто занимаются бадзи, на им тоже могут интегрировать в чтение карты бадзи. То есть эти системы друг друга могут прекрасно дополнить. И чуть позже я расскажу о том, как Бадзы может дополнить и но для того, чтобы было более понятно, как же мы можем свою карту рождения перевести в, в плоскость и мы сначала должны построить свою карту на калькуляторе Бадзы. Ну, то есть мы должны Карта на строится на основании вашей карты бадзы. То есть ну, либо на калькуляторе вы это делаете, либо вручную кто-то делает. То есть вы берете свою дату рождения, кто знает час, и строите карту бадзы. И далее мы можем эту карту перевести в плоскость на и Как это делается? То есть мы знаем, что карта бадзы у нас состоит из определенных столпов. Это год рождения в... В данном конкретном случае Бритни Спирс родилась в год Металлического Петуха, месяц рождения Земляная Свинья, день рождения Деревянный Тигр и час рождения Деревянная Крыса. Это четыре столпа. Наш калькулятор сейчас уже адаптирован для того, чтобы вы построив свою карту Бодзи на нем, сразу же сразу сразу увидели свою карту рождения по наинь. Как это можно увидеть? Это можно увидеть следующим образом. То есть под каждым столпом в карте Бадзе, которую вы построите на калькуляторе нашей школы, существуют вот такие маленькие значки стихий. То есть калькулятор автоматически определяет, к какой стихии Панаинь относится тот или иной столб. Ну, я могу таблицу еще предоставить, если кто-то хочет сейчас, нету времени построить это на калькуляторе, но вы хотите уже обладать знанием, кто вы по Опережая события, скажу, что когда мы расшифровываем карту по им именно в нашей школе мы используем метод, где мы отправной точкой считаем год рождения человека. То есть не как при расшифровке карты базы мы работаем от столпа дня для того чтобы определить все да, параметры в карте базы а по на мы определяем отправной точкой от которой потом идет весь анализ именно год рождения поэтому в принципе вы можете взять свой год рождения бритни спирс родилась в год металлического петуха это стихия дерево наин. сейчас я открою таблицу и в принципе те кто пока что не может воспользоваться калькулятором, могут посмотреть сразу сейчас, под каким знаком панаин вырождены. То есть звук, металлический звук. Вот данные столпы относятся к звуку металл и именно безусловно каждое звучание металла будь там деревянная крыса деревянный бык а водяной тигр или водяной кры кролик это будет разное металлическое звучание но тем не менее совокупно они все относятся к звуку металла и мы ищем бритни спирс мы хотим убедиться в том что действительно она а, родилась в по в год дерево мы смотрим ее год рождения металлический петух металлический петух именно по наин относится к стихии дерева я сейчас на некоторое время оставлю таблицу чтобы те кто желает до да, определили свой год рождения по наин если вам плохо видно то вы можете находясь в вебинарной комнате пройти вот под слайдом есть лупа лупа с плюсиком и лупа с минусиком если вы нажмете индивидуально каждую себя если вы захотите увеличить изображение то у вас этот слайд станет больше те кто не видит потому что действительно достаточно мелкие мелкий шрифт напишите пожалуйста в чате понятно что мы должны что сделать свою карту по базы построить ну или по крайней мере в формате данного вебинара нам достаточно знать свой год рождения и определить столб года вашего рождения, какой стихии относится Панаин? Напишите плюсики, если вы поняли это. То есть независимо от того, что у Бритни Спирс по она родилась в год металлического петуха. Металлический петух это такой достаточно ядренный металл, потому что это середина осени, это э пик энергии металла, это еще и металлический петух. Тем не менее, вот именно панаинь. Это относится к элементу дерева. Кто-то задал в чате вопрос. В столпах удачи тоже маленькие значки, это стихии наим. Да, совершенно верно. То есть любой год, любой такт вашей карте, любой даже день и месяц имеет какой-то какой столб. И э, поэтому это, это, это, это причастно какой-то стихии наим. Те, кто построил свою карту, мы сейчас оперируем только вот этими значками стихий. То есть мы будем говорить про них. Мы будем точкой отсчета брать именно эти стихии. И писать мы будем от столпа года. Напишите в чате... Понятно или нет, что все, о чем я сейчас буду рассказывать, это будет, ну, по крайней мере, сейчас, когда я переключусь на другой какой-то стол, по наи, это будет про год, окей? Напишите плюсики, и мы с вами тогда начнем рассматривать карту, карту уже по наи. Угу. Отлично. И когда мы делаем расшифровку карты по на безусловно анализ намного многослойней потому что на открытом мастер-классе несколько часовом мы не сможем все секреты на вам рассказать как бы мы не хотели но по причине того что все таки закрытое обучение у нас будет состоять по моему из 14 занятий и мы будем каждый дятзы проходить все достаточно подробно мы будем смотреть фазы ци каждого взяты потому что там тоже как я уже сказала звучание может быть очень сильным до этого звука или еле уловимым от этого тоже очень многое зависит будем смотреть совместимость но ну, какие-то такие вещи применимы уже на практике мы с вами сегодня пройдем И бритни спирс что мы можем сказать про нее по наим она родилась у нас в год металлического петуха, панаинь – это стихия дерева. В принципе, мы можем вспомнить описание стихии дерева в принципе в китайской метафизике и в природе. Дерево – это у нас энергия, которая растет вверх, да? то есть деревья у нас, растения пытаются дотянуться до солнца, растут вверх. Это энергия творчества, это энергия развития, эти люди могут быть человеку любимыми, то есть дерево да, ⁇ это символ заботы, но в китайской метафизике в системе наин деревья бывают разные. То есть у нас 12 тональностей звучания дерева, и какое-то дерево будет у нас олицетворять огромное дерево с развитой корневой системой с пышной кроной который мало что у ну, которого мало что может да извне если что-то неблагоприятное придет например в периодах разбалансировать то есть срубить а есть образ дерева какого нибудь тонкого кустарника который радует нас красивыми цветами естественно этому кустарнику какие-то ураганы как, как, приход какого-то металла предположим наинь в периоде очень и очень может навредить и, и бритни спирс у нас здравствуйте с земляная лошадь в году это по, огонь панаинь да это огонь я просто помню этот знак и мы разбирали карту валентина малявина и как раз вот земляной лошади у нее там были проблемы но потому что у нее панаинь это просто ну, отвратительный для нее период и вернемся к бритни спирс Что можно сказать про человека рожденного именно в год металлического петуха в стихию дерево панаинь считается что это дерево как раз дерево так называемого граната, то есть дерево, которое плодоносит, оно не очень устойчивость, не очень сильная. И считается, что люди, родившиеся в день год вот дерева Панаин, именно металлический петух, то есть, грубо говоря, каждые 60 лет у нас будут повторяться знаки то есть вот бритни спирс восемьдесят первом году родилась и 60 лет назад тоже был год металлического петуха и будет после 81 года через 60 лет год металлического петуха и как бы общая тенденция в характере людей, родившихся в этот год будет сохраняться Ну то же самое как в базы у нас есть господин дня или дневная доминанта или элемент личности и как бы внутренняя прошивка человека, например, Бритни Спирс родилась в день дерева Ян, она будет у всех деревьев ян проявляться. Только вопрос, в полной ли мере или нет. Да? Если это дерево, например, по бадзи господин Денин, дерево Ян родилось там в определенный сезон, когда это дерево да, там сильное или же есть знаки, которые да, усиливают это дерево, то эти качества характера будут достаточно проявляться глубоко глубоко и человек будет их позиционировать окружающим. А если, предположим, дерево Ян, которое окружено полностью металлом, а от дерева Ян остались только рожки до да ножки этот человек внутри может испытывать такие же черты характера, в смысле быть таким, но, может быть, он не ярко будет их проявлять. И поэтому то же самое по Наим. Люди, относящиеся в какой-то год рождения к какому-то знаку По Наим, они... В общем и целом какие-то общие черты характера будут иметь. Но опять-таки надо будет смотреть дополнительно еще в карте и месяц их рождения, и год их, и день их рождения, и если есть возможность, час, и то, что какая удача к ним приходит, потому что это может тоже все это корректировать. Но общая характеристика людей, родившихся в год металлического петуха, по наинь, это, это у нас элемент дерева, и этот стол по наинь красиво называется дерево гранатов. Считается, что такие люди. <извиняюсь>. <с 잠시> <с 잠시> <с 잠시> Считается, что такие люди достаточно умные, они раз, раз, раз, раз, разносторонние. При определенной работе над собой, опять-таки, содержание дальнейшего карты, они могут достаточно быть элегантными. Ими восторгаются и любуются, их, как правило, всегда запоминают могут быть большими любителями развлекательных клубов и, клубов и вечеринок, любят модную одежду. Это увлеченные натуры, которые могут полностью отдаться одной цели, что бывает не всегда оправдано. То есть вижу цель, не вижу препятствий, особенно в бизнесе. Наиболее ярко проявляют себя в тех сферах, где требуется индивидуальный творческий подход, например, там журналистики, в писательской деятельности, опять-таки эстрада, актерство. Большие могут быть спорщики и педанты. При благоприятном раскладе, опять-таки, мы будем смотреть на закрытом мастер-классе, то, что карта Панаинь тоже, как и в карте подзы, у нас есть какие-то благоприятные элементы и неблагоприятные элементы. И бывает так, что у человек родился, предположим, панаин а, с благоприятным уже раскладом в карте. И тогда ему будет по жизни больше вести, и черты характера, положительные знака его рождения, будут проявлены более ярко. И при благоприятном раскладе, если в карте у них есть такой расклад, как это найти, мы будем проходить. При решении задач занимают конструктивную позицию, не опираясь на неоправданные надежды, и в итоге получают заслуженную финансовую награду или укрепляют свой авторитет. В противном случае сталкиваются со слишком большим количеством трудностей, которые могут привести к денежным потерям и депрессии. Если нет благоприятных элементов, то активность за счет внутренней неуравновешенности. Ну, то есть человек тоже будет гиперактивность какую-то может проявлять а, преследовать какую-то цель но в общем то может до да, получать проблемы от этого если если не поддержана его карта какими-то благоприятными элементами могут сувать свой тогда же при неблагоприятном раскладе сувать свой нос куда не надо у них бывает большая тяга к самоутверждению и Опять-таки, очень важно, вот как еще миксуют многие мастера, наинь и бадзи. Предположим, вы рассматриваете карту бадзы И видите, что у человека пришел неблагоприятный период по бадзи. Но мы можем посмотреть подложку наинь, ну, то есть стихия наинь тоже какая-то пришла. И посмотреть для этой карты по наинь, что пришло: плохое время или хорошее, это тоже можно вычислить. И если, предположим, по бадзи период плохой, но по наинь, ну, хороший период, то это значит, что у человека не будет такого без, безумного краха, да, который ему предрешался бы. Потому что все равно подложка энергетическая, она будет благоприятна. Опять-таки, те, кто миксует бадзы и наинь, что можно еще посмотреть? Мы все не любим столкновения, наказания какие-то, самонаказания, бред пустоту мы не любим, да, в большинстве случаев в карте бадзы именно. Но... Можно посмотреть панаинь, опять-таки есть такие техники, которые мы с вами будем в закрытом мастер-классе проходить, когда эти неприятные персонажи, да, которые существуют в вашей карте, они будут проявляться не так сильно. Или, может быть, человек вообще очень слабо будет чувствовать проявление всех этих вещей, потому что панаинь, у него есть защита. Металл Я на тигре, какое дерево. Друзья, там 12 вариантов, и поэтому мы будем в закрытом мастер-классе все это смотреть. Как смотреть полезность наинь? Для каждого знака по году рождения существует пул определенный полезных элементов именно по наинь и неполезных. Есть такие знаки, которые, у которых есть враги конкретные. Вот пришел для какого-то столпа какой-то год или такт именно какого-то дятзы и все у человека проблема вот например мы карту валентины Малявины рассматривали на приглашениях к этому мастер-классу и она родилась в год металлической змеи это металл белого воска и к ней пришел 1978 год это очень сильный огонь по и металл белого воска знак ее рождения панаинь вот этот огонь, вот именно, который заключен по наине в году в земляной лошади, это один из самых отвратительных знаков для этих людей и вот в этот год у нее произошла трагедия великая да там ее гражданский муж был убит и то ли она его убила то ли он сам себя покончил с собой но тем не менее потом пришлось сесть в тюрьму да? то есть история покрытая мраком но очень неприятная с очень плохими последствиями безусловно там и по базы видно было что могут быть проблемы там и по базы очень много всяких на, на эту тему указаний но тем не менее еще и на Инь. а год Земляной лошади, друзья, вот именно в ее жизни он случился, потому что он 60 лет только, через 60 лет повторяется, да, то есть вот именно так произошло. Безусловно, есть у нас многие люди, которые родились в год металлической змеи, к нам, и к ним тоже приходил год земляной лошади, но у них карта Панаинь могла быть пугой, Либо они просто действовали несколько иначе, нежели вот Миллетина Малявина, да, в то, и, в то время. Считается, что вот именно для этого знака, металлического петуха, благоприятные знаки воды, огня, отсутствие металла в карте и, э, если, если, ну, если, предположим, э, и отсутствие металла. Металл этот знак не любит, потому что это дерево достаточно слабое. И э, есть оговорка у бритни спирс с 2003 года по 2012 год пришел неблагоприятный очень такт панаин то есть пришел водяной тигр он олицетворяет панаин у нас металл напишите в чате кто занимается бодзе как вы считаете ну, не, не надо там в очень углубленное рассуждение вступать вот сам по себе так вот бритни спирс вот ее карта по базы как вы считаете год водяного тигра вот по, э, по Бадзы благоприятный для нее не год а так даже вот именно сейчас на территории Бадзы. те кто не знают не не надо думать то есть да то есть как бы так для нее не очень зачем ей еще в карту э, косой печати зачем еще в карту ей этого братства да то есть так по, э, по бадзы был плохой и печально очень печально что и панаин для ее знака рождения металлический петух э, дерево граната пришел тоже очень неблагоприятный элемент по наин металл то есть не каждый металл этой карте навредит но именно знак водяного тигра он для нее плохой и получилось неудача, помноженная на два то есть пришло и по бодзы плохо пришло и по наин плохо и в этом такте у нее был до этого взлет такой да безумный то есть она была поп звездой да она прославилась у нее все весь мир был у ее ног и тут начались проблемы да, в этом такте то есть проблемы с запрещенными веществами алкоголизмом там с нервами как говорят проблемы с супругом проблемы с тем что детей у нее органы опеки забрали и вообще популярно ну вот все эти проблемы одолели человека и собственно говоря да очень нехорошая развязка этой истории да, этот такт кончился. Пришел следующий такт вот с 2013 года. Это такт уже водяного кролика. Да, по бадзе это тоже не самый, так сказать, феерический такт для данной карты. И кролик тоже у нас металл, но считается, что вот именно металли... водяной кролик по бадзе, который является металлом. Напишите, пожалуйста, в чате, у меня почему-то видео видео как-то слышно меня нормально, просто видео почему-то застыло. Так, десяточки, кто-то кто еще видит и слышит меня, напишите в чате. Ольга меня слышит, все отлично, видимо, какой-то сбой был. Значит, и считается, что вот для этого знака металлического петуха да, по Бадзе у нее не очень, И у нее тут опять столкновения идут, да, то есть могут какие-то передряги. Но вот именно водяной кролик, который является вот этим металлом, он может помочь ей стабилизироваться. Да, она не стала вновь суперстар, у нее жизнь не наладилась, как в сказке, да, по щелчку, но тем не менее, в интакте, по крайней мере, она смогла встать на ноги, как-то прийти в себя. Почему? Потому что знак Панаинь уже был ну как бы для этой карты не столь плохо как для прошлый так то есть вот это очень краткое да, описание того как можно посмотреть именно характер человека по на потому что безусловно будет еще работать столб месяца как человек себя будет проявлять предположим с коллегами до да, в каком-то социуме рабочем, будет работать стол дня который э, олицетворяет наши отношения с брачными партнерами с личными отношениями столб часа который говорит о том как мы будем общаться со своими детьми и подчиненными естественно описание характера это целый микс микс описаний столпов, но тем не менее вот основные характеристики содержатся в столпе года. Да, добрый вечер всем тем, кто присоединился. Также мы можем посмотреть, есть такая простая техника, это уже без всяких углубленных чтений столпов, которые мы будем читать каждую из столпов да, на занятиях очень подробно, мы можем посмотреть следующее. летний спирс у нас дерево панаинь. И мы можем посмотреть, какие стихии по отношению к ее году рождения по наине у нее присутствуют. То есть это какая-то такая общая внутренняя прошивка человека. В британском панаинь по у нас дерево. Ну, просто так совпало, что она еще дерево по бадзе. И В карте у нее есть вода. Вода для дерева это ресурс. Считается, что если по у вас есть ресурс, то всегда, как правило, всегда человек найдет помощь от окружающих. Ну, вопрос только, когда да и насколько эта помощь будет оказана, но тем не менее его не бросят. И считается, что ресурс это то, что нас поддерживает, соответственно, ну, маловероятно, что человек совсем разорится, будет нищим, голодным, то есть всегда будет на, как-то накормлен всегда будет да, где проживать ему. Далее, у Бритни Спирс. Я просто побольше сделаю слайд. У Бритни Спирс стоит элемент дерева. Дерево по отношению к ее году рождения, Панаин это такой такие же люди, как и мы. Это говорит о том, что если у вас панаинь стоит ну, такая же стихия где-то в карте, как и в году вашего рождения, что вы человек, который замотивирован на общение. Вам ну, интересно да, общаться с людьми, вам интересны взаимоотношения с людьми, и эта сфера будет присутствовать в вашей жизни. Ну, Бритни Спирс у нас, говоря, звезда, да, то есть у нее очень много поклонников. И у бритни спирт в часе стоит стихия металла металла стихия по отношению ее к знаку рождения панаинь это власть и если в карте панаинь есть власть то человек, человеку могут быть не, не чуждо карьерные какие-то амбиции ну, в принципе она поп-звезда то есть люди которые хотят прославиться стать знаменитыми Ну и в сфере женщин это еще и важны будут отношения с мужчинами Так. Угу. И можно еще посмотреть, какая сфера жизни по маине именно будет в приоритете у человека в тот или иной так в тот или иной год. Бритни Спирс у нас дерево, и в такт водяного кролика для для нее важно взаимоотношения. У нее пришел такт власти. Это либо взаимоотношения с мужчинами либо взаимоотношения, но ну, сейчас карьера она не занимается, но ну, по крайней мере, пытается, может быть, ей хочется восстановиться, да, в статусе звезды, но не очень хорошо получается, ну, взаимоотношения с органами, да, государственными, там, социопекой, какими-то врачами, да, в том числе, ну, у нее просто специфические показания, там, и лечит от вредных привычек ее, у нее это будет актуально в этом, в этом такте. И пришел год. Металлической крысы. Металлическая крыса это для нас это, ну, земляной наинь, и по отношению к Бритни Спирс это элемент денег по наинь. И в этом году ей будут крайне ее волновать сильно заработки, может быть, какие-то финансовые вложения, может быть, будет тратиться, может быть, что-то будет покупать. То есть, это так можно посмотреть еще тенденцию года по наинь, или так-то. А можно изменить как-то ситуацию, когда плохо? Ну, да, есть некоторые методы коррекции по наинь. Мы тоже их пройдем. Они немногочисленные, друзьям потому что почему-то все думают, что вот палочку-выручалочку достанешь, и все будет хорошо. Да, есть некие методы коррекции по наинь есть естественно методы коррекции по базы когда совсем тяжелое время естественно применяют все эти методы плюс еще фэншуй очень очень и очень сильно влияет даже если у человека плохой такт плохие годы но у него хороший фэншуй, шуй 33 процентов поддержки он получает да, из фэн-шуй то есть из дома где он находится применяется цемень для Улучшение удачи, но ну, естественно, поведение самого человека, да, когда плохое время приходит. То считается, что человек, во-первых, плохо осознает ну, объективную реальность по каким-то вопросам. Да? Например, пришло какое-то неполезное время, связанное с деньгами, человеку почему-то вот разрывает именно вложиться в ммм или пойти заработать, да, как-то не так, как надо, или одолжить кому-то денег и не получить их никогда, или почему-то пойти потратить все свои накопления. То есть это еще и внутренняя работа человека над собой, в том числе. То есть не лезть на рожон в какие-то периоды карина ну вот если мы не знаем что плохо будет и не знаем что делать то смысл нам знать будущее если изменить не можем Карин. но ну, я считаю что узнать лучше и пытаться это как-то обойти да и еще существуют методы, когда иногда проигрывают ситуацию, которая должна быть ну, параллель, параллельный вариант. Да? Например, у вас какая-то травма предстоит, вы видите это, пошли там себе зубы полечили или прокололи что-то, или какую-то плановую операцию провели, потеря денег, что-то вот действительно слили куда-то деньги осознанно, или купили что-то себе дорогое, потеряли деньги. Ну, то есть там разные варианты, еще можно попробовать альтернативные события запустить. И давайте тогда посмотрим карту Аллы Пугачевой. По наинь именно. Считается, что люди, которые родились в стихию огня по наинь у нас Аллы Пугачевой это она родилась день. В год, вернее, земляного быка, и по стихии Панаинь это огонь. Это считается, что люди, рожденные панаинь в год, в год огня именно, это эрудит эрудиты, это просвещенность какая-то, передача знаний, духовные поиски, то есть люди такие, да, устремленные, мыслительные процессы устремлены выс И что мы можем сказать? Что еще у нас панаинь есть в карте Аллы Пугачевой? У нее есть. Сейчас сделаю побольше. У нее есть дерево, и дерево для огня вот именно по наинь, дерево порождает у нас огонь это ресурс. Это говорит о том, что тоже Алла Пугачева, маловероятно, останется когда-то вообще без средств существованию, без какой-то поддержки, то есть ей всегда помогут. Запись будет? Да, будут. будет Потом у Аллы Пугачева есть еще один огонь в дне, что олицетворяет для нее по наинь стихию людей, таких же, точно, как и она. И действительно у Пугачева, уж кто-кто, окружен вечно и какие-то там рождественские встречи Аллы Пугачева, где ее там свита с ней, как бы присутствуют, да, и поклонники, то есть она постоянно тоже в сфере людей. И у аллы Пугачева есть еще земля по наинь, земля, земляной кролик по это земля. И вот тут вот как раз интересная вещь, друзья. Напишите в чате, пожалуйста, вот если по базы смотреть, опять-таки, те, кто не знает, не переживайте, это просто мы параллель проводим. Если по базы смотреть, вот в открытых, она родилась в день дерева, в открытых знаках вы видите у человека стихию самовыражения? Напишите в чате. По базы, если мы смотрим, вот она дерево. Не видим, да, но, тем не менее, у Аллы Пугачевой по наинь есть два знака огня что олицетворяет для нее самовыражение в бадзы то есть как бы в подложке все равно этот элемент есть помимо этого у аллы Пугачевой, если смотреть ее знак панаин у нее есть земля в часе это тоже панаинь самовыражение ну просто в элементе земли для огня то есть как ни крути но самовыражение в подложке у человека есть но в принципе она певица она звезда да, самовыражаться должна уметь вот так вот на и иногда дает нам подсказочки когда предположим человек у человека в характере какие-то черты характера которые вы не видите по базы этот элемент может быть в буквальном смысле у него в подложке на и или же этот элемент может быть по на и вот той стихии которая отсутствуют то есть это очень интересная на хитросплетение огонь ян или инь альбин у нас в закрытом курсе мы будем делить знаки на иньские и янский по, по наинь но сейчас мы просто говорим о, в общем да о самовыражение то есть просто есть самовыражение все мы сейчас не, не делим на стихии но в принципе в наинь тоже есть деление там каждый год предположим сейчас год металлической крысы и следующий год будет металлического быка. И это парочки по идут одной стихии, что металлическая крыса, земля, что следующий тоже будет земля. Но они разные по иньям, и разные, соответственно, могут быть немножко по тому, как они будут проявляться. А совместимость людей тоже так можно смотреть? Да, конечно, можно смотреть. И что мы можем сказать про год земляного быка? Вот именно по друзья. То, что это огонь. И какой это огонь? Считается, что это огонь-молния, да, то есть такое прям название – огонь-молния. И люди, которые родились в данный год, Обладают обычно высокими коммуникативными навыками гибкостью мышления и поведения. Эффективно переключаются с одной задачи на другую, способны увидеть проблемную ситуацию с нового ракурса. Отказаться от привычек и стереотипов, необы предложить необычные решения. Понимают, где нужно включить эмоции, а где нет. Принципиальные личности, что говорят что говорит о прочном жизненном ориентире, твердом духовном основании. Лидеры по натуре. Опять-таки мы власти в карте аллы Пугачевой по бадзе. Ну, если мы смотрим, да, ее как дерево инь, у нас вот, ну, по крайней мере, восьми знаках мы не видим власти. То есть, ну, как будто бы это, ну, не основная черта ее характера быть лидером, там, активным по натуре, стремиться к каким-то там покорению, да, вершин, но... Эти люди, именно рожденные Панаинь, год вот земляного быка, лидеры по натуре. особые черты характера позволяют им занимать государственные должности, при этом добиваться там определенной власти и влияния. Ну, Алла Пугачева у нас не политик, но тем не менее в своей сфере, в сфере эстрады она занимает достаточно неплохое положение. Такие люди не боятся жизненных взрывов, при этом умело избегают конфликтов и столкновений. Вместе с тем могут быть вполне прямолинейными, если хотят донести свою точку зрения до окружающих. Независимо от своих решений, лучше всего проявляют себя в индивидуальной деятельности. Но ну, опять-таки, это надо смотреть еще карту дополнительно, но могут, если что, и сами, как говорится, потянуть все процессы. Если в карте присутствует огонь по наим, им сопутствуют удача финансовых вопросов, хороший потенциал стать богатым. Иногда так бывает, что в каких-то знаках по панаинь прям пишут «хороший знак, хороший потенциал стать богатым». И надо человеку дождаться какого-то времени, тоже панаинь придет, когда определенный знак, когда этот потенциал может открыться. Но, безусловно, ребята, надо что-то делать. Да? То есть ну, в основном мало кто богатеет просто на пустом месте. Это, это ничтожно малое количество. А, значит, если я там в столпе года почва инь вы сказали. Друзья, если я что-то оговорилась, извините, просто от, от, вебинар открытый, ты можешь заговориться. Именно Алла Пугачева родилась в год земляного быка. Это почва инь на быке тоже. Бык у нас тоже почву инь это Но по и это у нас огонь. А в часе почва инь на кролике это у нас земля. Панаинь. Угу. То есть, ну, если какие-то оговорки есть, то просто просто просто логически, да, подумайте, как должно быть. То есть такой, такой вот Алла Пугачева может быть по наинь. И мы еще нашли у нее какие-то черты а, характера, а, которые мы не видим по Бадзиму, мы видим, что это в наинь проявлено. Там в столпе года почва и не а вы сказ... И огонь а, светлана еще раз после, последний раз уже повторю в году тут почва и но панаинь это знак огня то есть она родилась знак огня земляной бык это у нас знак огня окей если кто-то присоединился а только что и не понимает, почему мы, мы говорим, что земляной бык – это знак огня, то можете пока что, пока мы общаемся, посмотреть табличку с знаками. Да? То есть вы смотрите... Так, что тут перескакивает. так. Смотрите свой год рождения по подзыв, ну, в, в год кого вы родились. И здесь определяете стихию по наинь. И год земляного быка, которого рождена Алла Пугачева это огонь. Окей? И давайте посмотрим теперь описание характера Филиппа Киркорова, партнера Аллы Пугачева какое-то время. да, Он был ее супругом. Филипп Киркоров у нас родился в год огненной козы. Панаинь – это стихия воды, хотя по Бадзе мы тут воды и рядом не видим, но тем не менее именно Панаинь – это стихия воды. И считается, что люди, которые Панаинь родились в стихию воды, это мудрецы, это э, люди, у которых есть склонность к познанию мира, какого-то трансформации знаний, философский взгляд э, к жизни. Далее у Филиппа Киркорова есть в карте Панаинь огонь. Это деревянный дракон, именно панаин, и есть металл, именно панаин, и такой беглый анализ характера. Вода для него это стихия людей, огонь, если он вода, то это стихия денег, ну панаин, и это говорит о том, что человек, ну, скорее всего, будет заточено зарабатывание денег, ничто материальное будет ему не чуждо. То есть он, он будет достаточно трудолюбивым, в принципе, так оно и есть. И есть тоже у Филиппа Киркорова, как и у многих, кого мы сейчас посмотрели, стихия ресурса именно Панаинь, то есть металл. То есть люди ему всегда помогут, будет, будет что есть, да, где жить, то есть будет поддержка. Если мы рассматриваем, если мы рассматриваем описание этого столпа именно Панаинь, огненной козы, то... Считается, что такие люди, которые родились в этот, в этот год, такое красивое название «Вода звезд» или «Вода небесной реки Панаинь» имеют название этот столб. Считается, что это люди, люди могут быть отзывчивыми, могут воспринимать тяготы и незгоды других близко к сердцу, оказывают посильную помощь в поисках справедливости. Могут хорошей речью обладать, умом, могут найти подход к любому человеку. Остро чувствуют внутреннее состояние человеческой души очень любят путешествовать, обладают высокохудожественным вкусом, отлично могут себя проявить в творческой деятельности, эстрадной, актерской, писательской, ну, то есть люди творческие. В принципе, Филипп Киркоров исследует своему призванию по наим. Вместе с тем в, ти, в этом типе личности может наблюдаться внутренний конфликт между собственными поступками и нравоучениями в адрес, в адрес других людей. А, такой человек способен носить разногласия в круг своего общения при том даже зная что они неправы, правы могут выу остаивать свое мнение но в принципе у филиппа киркорова это какой-то серии таких скандалов а, проявлялось, да то есть он там ту журналистку какую-то обидит с какими то эстрадными исполнителями а, поругается то есть периодически у него всплывает эта характера да. При неблагоприятном раскладе проявляют такие черты характера, как корость, алчность и недоверие, или с болезненной подозрительностью воспринимаются услышанное как желание их оскорбить и обмануть. Ну, видимо, вот как раз вот это время и было, да, когда Филипп Киркоров услышал, узрил в поступках и словах других людей какое-то да, личное оскорбление и активно вступил с ними в перепалку. Ну, если человек будет работать над своим характером если карта позволяет ему до да, проявлять хорошие черты характера в том числе то это будут люди возвышенные одухотворенные до да, понимающие окружающих и спешащие им скажем так на помощь и В карте Филипа Киркорова даже вот по Бадзы можно посмотреть, но ну, мы не знаем час рождения, но в открытых знаках вот он дерево Ян, это мы уже перешли на территорию Бадзы, дерево Ян и металл для него это стихия власти. Мы не видим в открытых по крайней мере знаках у него металла и как бы подразумевается, что он не карьерист, что он не не хочет стать знаменитым, продвинуться как-то по социальной, в том числе, лестнице. Но мы все прекрасно знаем, что Филипп Хиркоров величает себя королем нашей эстрады. И вот как раз в Наинь у него подложка из металла, то есть он родился в день металла по Наинь, по базы для него это стихия власти, и она проявляется очень сильно в его характере, как-то, хоть в первом приближении мы не видим это по базы. А сейчас я верну таблицу минуточку чтобы кто-то посмотрел свой знак рождения года по на то есть можно посмотреть кому надо И ну еще раз повторюсь что те кто к нам присоединился не так давно можете построить свою свою карту базы на калькуляторе на сайте натальи пугачевой и уже в этой карте маленькие значки снизу, вот у каждого иероглифа нижнего, это у нас стихия Панаинь. То есть все это вы увидите. А, Лен Пирогова хотела у тебя уточнить, Наталья уже сможет к нам присоединиться и рассказать нам про закрытый мастер-класс я год змеи кто панаинь а, светлана вы какой змеи год дату есть змеи у нас бывают э, нескольких видов есть металлическая змея есть земляная змея есть водяная змея есть деревянная змея и есть огненная змея и каждый из этих змей разный элемент панаинь вы в год какой змеи родились и вы найдите вот этот знак года вашего рождения среди этих змей и вы поймете кто вы Панаин. да вы тут наталья очень здорово друзья я тогда прервусь наталья расскажет нам про закрытый мастер-класс и после я вернусь мы посмотрим совместимость именно Панаин, филиппа киркорова и аллы пугачевой и посмотрим бонус прекрасный по поводу вашего дома все, Наталья, я тогда отвечу. Все, спасибо. <свят> да. <свят> да. Спасибо, Светлана, за очень интересный, э, интересный мастер-класс. Мы с вами остаемся, потому что Светлана, собственно говоря, еще не все рассказала. А, Светлана, такое ощущение, что... Или это у меня зависает? Что ты не полностью ушла? Ну ладно. <свят> Какой-то висит черный квадрат у меня. Всем здравствуйте. Скажите, насколько меня, сколько меня видно, насколько слышно? Да, очень приятно вас всех видеть на нашем мастер-классе. А уже нормально, не висит, все. Ага, это значит у меня подвисало. Все, отлично видно, слышно, друзья. Ну, я сейчас вклинюсь в, в, в и без того интересный мастер-класс для того, чтобы вам рассказать немножко про тот курс, на который, естественно, мы вас всех приглашаем. Этот курс, который поможет вам по-новому увидеть и астрологическую карту Бадзи для тех, кто уже умеет читать, и поможет вам, для тех, кто вообще не умеет читать, может быть, начать свой интереснейший путь, открыть для себя абсолютно новый интересный мир китайской метафизики я вот рассказывала примеры из своей жизни и сейчас еще раз на всякий случай его перескажу в свое время я изучала на Инь у манфреда кубни манфред кубни это мой учитель немецкий немецкие ученые которые всю жизнь изучает собственно говоря, с юность с юношеских лет начал изучать эту систему и он ее собственно говоря и привез в европу и Манфред Кубни а, очень любит наи. Он настолько его любит, что это такой тоже один из его любимых инструментов. Он все смотрит, вот какие-то совместимости, какие-то, какие знаете, в жизни а, такие бывают важные моменты поворотные, которые он раз такой, оп-оп-оп, и перешел с бадзи в наи. И, конечно как, и когда ты не владеешь этой техникой тебе кажется что это вообще просто сказочно волшебно так вот в свое время я передала эту технику э, и все, все свои знания светлане ну как светлана как и любой преподаватель нашей школы э, призванные все преподаватели призваны не только эти знания пользоваться только этими знаниями но и расширять их то есть учиться в других школах какие-то может быть фишки интересные привносить уже в первоначальные знания и Светлана, конечно же, изучив еще курсы в других школах. Она, в общем-то, уже преподаватель этого курса не первый год. И она, так мне кажется, на порядок, конечно, голову выше меня в этой науке. Я хочу сказать, что у нас еще один преподаватель нашей школы прекрасная Маргарита, которая прекрасные статьи пишет. Она изучила, тоже изучила этот предмет. И очень очень часто им пользуются в консультациях и они мне сделали по моему в прошлом году на день рождения вот такой прекрасный подарок сделали мне, расписали консультацию по ноги мою карту и вы знаете вот я человек который свою карту уже с каких только сторон не видел и как только я уже ну и училась в разных мастеров и знаю различные нюансы и вы знаете я все равно была ну, прям удивлена скажем так я говорю, слушайте, а вы откуда эти знания взяли, Маргарита пишет Печтаталия? Все из ваших курсов. Я говорю, ну настолько, настолько красиво смогли интерпретировать, настолько интересно, что ну даже у меня через отвисло от, от восторга. Так что, друзья, вы сейчас посмотрели уже а, с немножечко и а, уже, наверное, могли оценить. И если вам вдруг вас заинтересовал этот метод, я, а я надеюсь, что многих он заинтересовал. Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат, кого кого заинтересовал этот метод. Я знаю, что многие заказали, у нас уже сегодня повтор, и многие заказали. Больше у нас не будет открытых вебинаров, поэтому, как мне кажется, может я что-то путаю. Вот. Но да, да, да, вижу пятерочки. И знаю, что... Многие планируют пойти, поэтому мы будем с большим удовольствием ожидать вас в нашей школе, на этом курсе. Наинь это глубокий э, анализ судьбы. Он, как я уже сказал, он вообще под каким-то другим углом смотрит на астрологическую карту. Что самое интересное, что могут на, э, вообще им пользоваться абсолютные новички, которые еще не умеют читать карту. Это одна из древнейших систем интерпретация астрологической карты она э, отчасти даже наверное для новичков например будет легче кто не новичок тому будет интересно потому что этой системы можно очень красиво расширить э, свои консультации и писать очень красивые интересные консультации и собственно говоря вы узнаете вот эту предсказательную систему которая будет как-то по-другому интерпретировать 60 столпов в карте каждому из них соответствует своя нота свой звуковой ряд тональность образное описание то есть вот она настолько действительно таинственная настолько действительно волшебная что получается что вот мы и карту то с вами уже привыкли смотреть ну я надеюсь многие из вас привык, привыкли смотреть как некую картину написанную природой да а здесь представляете появляется звук у этой картины и вы наверное многие из вас уже поняли, что этой системы можно найти недостающие какие-то элементы. Все время привожу э, примеры свои, ну там, допустим, свою карту, у меня очень слабый огонь. И, э, конечно, карта такая несбалансированная, и это дает определенные свои сложности и в жизни, и в характере моем. Вот. И я хочу сказать, что я была, но тем не менее, такая карта у меня бадзи, вроде ой прям не самое хорошее при этом ну, пожалуйста на свою жизнь уж вот прям вот, что кошмарный сон я не могу конечно сложности ну наверное, как и у всех в жизни а так в принципе вроде бы все все прекрасно да? и я нашла секрет и разгадку именно в да потому что на привносила и доставляла очень много полезных и нужных мне элементов и э, в общем-то не зная на и ты может быть бодзы и даже не поймешь вот ну почему там допустим у карты, у человека не очень а он процветает да вроде бы казалось ему должно тяжело даваться и то и то а у него вроде бы все есть вот вот такие мелочи вы будете знать не только такие но и много много других итак этой техники практически нет в интернете что нас тоже радует Потому что, допустим, даже бадзы, ну, знаете, люди, которые выкладывают очень много знаний в интернет, в том числе и мы выкладываем, они с одной стороны делают вроде бы плохую работу, с другой стороны хорошую работу, вот как мы. Да? То есть люди, которые читают разные статьи, видят какие-то материалы, очень много в соцсетях публикуется. И люди, конечно же, подсаживаются, начинают заинтересоваться. Но собрать вот эту вот мозаику, которую, которая раскидана по всему интернету в одно целое знание, умение, очень и очень сложно. Но я бы сказала, практически невозможно. То есть даже если вы выучились там по каким-то сайтам, книгам, по каким-то левым курсам, которые где-то слиты в интернете. Как правило, если вы не прошли нормальный хотя бы один более-менее вот такой правильный курс, где все, всю эту мозаику вам выстроят, вы все равно с этой мозаикой ничего не сделаете. Так вот по что радует, что э, ее не так вот, не так сливают, не так раскидывают в интернете, да, не так э, не так ей пользуются, не так много специалистов, начнем с того, что не так много специалистов есть, кто ей пользуется. Поэтому действительно придя на этот курс, вы узнаете, э, познакомитесь с уникальными знаниями, э, которые э, которые вот просто потрясут вас своей глубиной ее можно использовать как я уже сказал как самостоятельно то есть вы можете с этого момента решить что я хочу быть консультантом по системе на китайской метафизики. И остановиться, например, на этом. Вот, кстати, мне понравилось в прошлый, э, на прошлом таком открытом вебинаре одна из девушек писала, что ну, женщина писала, что муж в нашей школе изучает у Татьяны и систему семей. Она писала: а я бы хотела изучать на и Можно ли мне скидку? Кстати, обязательно скидки? Можно будет? Конечно же, потому что мы понимаем, что очень много людей. Ну как скидки? Сейчас вообще минимальная цена ну раз не про скидку про рассрочку написала, извините конечно же рассрочку можно будет потому что мы понимаем что э, большинство людей которые идут учиться они уже учатся на наших на каких-то курсах, и для того чтобы вам было комфортно мы конечно вас не, не просто приглашаем ну и э, попытаемся создать вам комфортные условия в том числе и по платежам а, так вот и я поддержала эту идею, я говорю, вы знаете, вам будет интересно, особенно если вы знаете бадзи. И особенно вы будете в и плюс если вы будете разными техниками работать, муж будет работать цемень, а вы будете на инь, то, ну наверное, взгляд на любую карту будет ну, просто фантастический, представляете? То есть такой 3D, то есть со всех, со всех можно углов посмотреть, увидеть миллион нюансов. Главное правильно интерпретировать, это очень важно. Итак, что вас ждет на программе, Лена Пирогова? Будь добра, скинь, пожалуйста, нам ссылку на программу, кто еще не успел заказать. Я не знаю, успела ли Лена поднять цену. Лена напишу у нас еще сегодня осталась минимальная цена, или уже у нас динамическая цена, которая обычно начинает расти. Но ну, сейчас узнаем у Лены. Да, сегодня минимальная пишет Лена цена юлия пишет удивительно точно дополняет бадзе да если вы будете пользоваться двумя системами как это делает мой учитель манфред кубни то но ну вот результаты настолько потрясающие вот я вроде бы систему манфреда кубни изучила вдоль и поперек я у него брала личные консультации которые он давал там на такой достаточно длительный срок и вот я ну, пока не буду обхвалиться какими-то моментами. Может, чуть попозже расскажу, там всенародно, конечно. Но я хочу сказать, что он такие моменты мне сказал, которые я до сих пор ломаю голову, как он это мог увидеть в карте. И они сбываются, они абсолютно точно сбываются. Нет, вернее, он мне объяснил. И вернее, я, конечно, тоже их умею просчитывать, но все равно у него как-то это виртуозно, красиво получалось вот он как-то так вот легко и просто это все видел то есть я вроде бы по его системе могу это все прочитать но мне это нужно пыхтеть сидеть а у него он прямо так раз раз раз и все видел но как я уже сказала на и это был вот именно тем ну есть наверное до сих пор был тем прекрасным таким знаете акцентом который он умел делать и вот то что ты сколько угодно можешь изучать бацзы но ну, когда тебе человек еще раз и вытащил какую-то карту, так сказать, из рукава, которая у него есть по наине. Это просто потрясающе. Что вас ждет, друзья? Если вы сейчас перейдете по ссылке, закажете курс, который по минимальной цене еще, то вас ждет программа курса. Она у нас разделена, разделена на две части, как мы обычно это и делаем. То есть у нас есть 10 теоретических занятий ну возможно это будет больше то есть у нас есть блок теории и блок теории с практикой если вы заказываете только теорию это будет 10 возможно больше занятий потому что ну, всегда преподаватель идет за группой группы разные динамика групп разная у нас вот шаг между каждым одинаковыми программами в год некоторые через два повторяются. Я хочу сказать, что публика очень сильно меняется, ученики очень сильно меняются, люди, которые приходят на вебинары, ну просто удивительно, особенно когда вот там два года проходит, и ты просто удивляешься, насколько все время. Ну сейчас видите, сейчас такое время, да, информационное, то есть все с такой скоростью прилетает, улетает. То есть вот как раньше там, знаете, можно было читать курс. Я вот там помню, я там в свое время тоже увлекалась женскими тренингами. Человек вот составили курс и этот курс какой-нибудь женский тренинг читали годами и люди ходили все время с, с открытым ртом. Ой, а вы там вот слушали там или там какую-то книгу или читали там. А сейчас это все, знаете, благодаря интернету приходит каждый курс он более подкованный более уже такой осведомленный уже все где-то почитал где-то уже все узнал и динамика курса действительно разная но не менее 10 занятий иногда бывает добавляем больше если конкретно этому потоку понадобится больше занятий мы с удовольствием Светланой всегда и татьяна и светлана всегда идем навстречу потоку. И всегда идем, конечно же, надо, лишние занятия дополнительные всегда будут. Итак, эти 10 занятий, условно 10 занятий, вы пройдете 14 тем. В любом случае, материал превысит заявленный. Так всегда бывает, когда начинаешь описывать курс, знаете, такой бег-мег, вот здесь вроде то, здесь вроде фазы c, а здесь вроде, знаете, как будто бы все одно и то же. Когда начинаешь, ну, невозможно каждый, каждый слайд, каждую тему, каждую по тему, невозможно, да, описать, когда ты описываешь курс. А когда начинаешь, люди, ну, например, даже сейчас в отношениях у меня курс, да там ну, какие-то были заявлены темы. Люди говорят, слушайте, ну просто вообще вот, вот открываются все знания, раскрываются в какой-то там тоже 3D картинке, просто вообще все под разными углами. Описать а это сложно очень, заявить это сложно, но если вам эта тема интересна, то поверьте, вы на наших курсах узнаете <с language> больше, чем вы даже себе можете представить. На любом курсе, на этом то же самое. Итак, 10 и более у нас занятий. Может у вас быть онлайн 2 занятия практики. Разбор вопросов участников на уроках, методические материалы, записи всех уроков мы всегда даем. Разбор ваших вопросов. Скайп-чате, то есть будет скайп-чат закрытый, где вы сможете задавать вопросы преподавателю и получать обратную связь. После прохождения курса вы получите обязательно свидетельство прохождения. Если появятся вопросы после курса, вы также сможете задавать либо в скайп-чате, либо писать по почте. В течение двух-трех недель мы разрешаем и с удовольствием отвечаем. Дальше отвечаем но уже не с удовольствием. Нет, ну потому что дальше уже как правило у преподавателя передышкой новый курс какой-то начинается до да, после отдыха и преподаватель уходит в новый курс в новые скайп и в новые темы ему ну, это достаточно сложно да особенно если там вопросы знаете такие бывают а сейчас я вам задам вопросик и так на три листа да. такие вопросы кстати говоря это не только относится к нашей школе к любой школе к любым к любым чатам где бы вы ни были если вы хотите, чтобы вам быстро отвечали на вопросы, лучше задавайте по одному вопросу. Получили ответ следующий. Получили, потому что когда ты видишь простыню с этими вопросами, там можно потеряться. А, Оксана пишет, скажите, пожалуйста, когда похожий курс будет проходить сейчас, учеба на курсах повышения квалификации. Да, значит, друзья, переходим, заказываем. Для Оксаны отвечаю, что э, я не знаю, по наине, Лена, у нас через год повторится он или нет. Потому что все преподаватели имеют у нас такую загрузку очень плотную. Самое ранее, когда мы можем повторить курс, который мы преподаем, это год, то есть через год, не раньше. Но вот, как я говорю, например, те курсы, которые преподаю, я, они в определенной программе, они идут в два года раз только. А в записи можно будет? В записи можно будет, но запись не имеет смысла, в смысле имеет, конечно, смысл. Но почему, друзья, кто думает, вдруг потом куплю в записи или сейчас? Первое, мы на курсы, которые идут постоянно, мы очень редко даем скидки. Ну, потому что они у нас все равно идут, у нас все равно поток собирается, все равно мы также учеников собираем поэтому взять и там продавать их там в два раза дешевле нам смысла нет а, но когда люди покупают в записи то есть вы покупаете по такой же цене ну что вы теряете вы теряете динамику группы то есть здесь вы попадаете в скайп чат как, людей которые идут я просто сама периодически какие-нибудь курсы выкупаю я прекрасно знаю что если ты купил курс в записи это все будет лежать мертвым грузом, но когда-нибудь, как-нибудь, ты вроде бы пытаешься это переработать. Когда ты это купил с группой, с динамикой группы, группа все равно идет, она вопросы задает. Ты что-то не успел, ты уехал, ты приехал, но все равно ты дослушал там ночью или когда-то еще там один-два урока. Ты влился в группу, ты можешь, в конце концов, ты к чату присоединен, ты можешь, в конце концов, догнать там. Ну, то есть это... Все равно ты идешь в потоке. Поэтому я бы все-таки посоветовала ну, присоединиться к группе. Ну, конечно, смотрите, как вам удобно. Вот, Лена пишет, что можно. <с> так что пишите <с> вот. а и Итак, идем дальше. Переходим, заказываем, что вы получите в теоретическом пакете а по наинь. Те самые темы, 14, тем, про которые я говорила: фазы, ЦИ, стихий, наинь то есть описание характера человека в зависимости от этапа развития элемента наинь. Например, вы узнаете, кто честный, и добрый, а кто может э, подвергать сильному влиянию окружающих. Ну, то есть вот эти черты характера, который может быть, по бадзы где-то, ну, по бадзы мы тоже много видим, ну, вот здесь вот такие черты характера можно увидеть, которые, например, базы не описывают. Э, тема будет баланс и ньян, э, относительно, э, относительно, конечно, и этого предмета в том числе. Расшифровка карты рождения по наинь благоприятные неблагоприятные элементы как они отражаются в жизни человека столкновение наказания самонаказания в карте бадзи и их трактовка по наинь. все ли так страшно как мы трактуем например в той же даже карте Бадзи? карта Бадзи и отсутствующий элемент можно ли найти по наим уже многие догадались что можно но что с этим делать будет ли он точно так же работать как и ваш знак или ну как бы родной знак для для бадзи? или он как-то будет как-то по-другому спецструктуры она а, и не пустота о пустота любимая тема фазы ци и пустота это самое лучшее что могут только спрашивать все всегда вот фазы ци так пустота бадзи, когда просто действительно зловещая когда принесет не принесет вообще никаких проблем до да? карты пана дворцы зачатие дворец судьбы дворец тела дополнительная трактовка удачи человека полный разбор всех 60 диадзипана и характер таланта здоровья человека характеристика человека как партнера по браку рабочие качества человека какие дети могут быть у человека Благоприятные, неблагоприятные стихии идиадзы для знака рождения по наин. Иногда определенные годы могут разрушить судьбу человека или же поднять его на высоту. Все это может увидеть по наин. Анализ удачи по наин. Иногда приходящий период по бадзы плохой, но по наин есть поддержка и наоборот. Как это увидеть? Алгоритм разбора карты, приходящих периодов по наи, выбор дат для событий с помощью наи, анализ партнерства по наи, брак, деловое сотрудничество. Ну и это еще не все. Вас ждет, если вы покупаете пакет теоретически, вас ждет методичка, как узнать предсказания по цене. Но я, конечно, вас принимаю, вас приглашаю все-таки принять участие в, в практике то есть купить не просто теоретический пакет а теорию плюс практику то есть после основного курса вас ждет еще два дня практики все школы вы знаете что все школы обычно практику продают очень дорого она стоит примерно так же как и теория. ну даже вот по одному иногда уроку делают Это все равно стоит там три 4 пять тысяч рублей Здесь вы за 3000 покупаете два дня практики, плюс вы получите возможность участвовать в розыгрыше 8 карт, которые будут подробно разбираться. То есть не все карты, кто придет, а только 8 карт, кто выиграл. Про розыгрыш потом вам Светлана расскажет, кто придет на курс. И также будет пакет, в этом пакете, кто возьмет практику, активации для улучшения денежной удачи на 3 месяца до февраля 21 года это те самые пакеты с активациями которые многие из наших учеников покупают каждый месяц а здесь вы получаете на три месяца бесплатно то есть там вот окупается эти три тысячи несколько раз окупается если вы берете пакет с практикой так что я конечно вас приглашаю в пакет с практикой старт у нас начинается этот прекрасный курс у нас 27 октября ведет его светлана как вы уже поняли значит 27 октября это будет вторник в 1900 далее вы так и будете заниматься по вторникам и пятницам ну, из, из того расчета, что у вас 10-12 занятий а, практи, теории плюс практика. То есть я думаю, что это в районе 6 недель значит, октябрь, ноябрь, в начале декабря, где-то к середине декабря как раз закончите. Поэтому а, вот Лена пишет: да, спасибо, что заказываете, спасибо за оплаты. А, у вас на ин только а, в примерах четырех столпах если у вас применение фэншуй. А, значит, Светлана пишет, что фэншуй с наинь в этом курсе нет, только к гадзы. А, дальше, дальше. Итак, друзья, если вы надумали прийти к нам на курс, то стандартный пакет, в который входит 10 занятий, 14 тем записи методички skype чат в который отвечаем вам э, все ответы на ваши вопросы свидетельства о прохождении курса плюс методичка как узнать предназначение под семей вы можете по минимальной цене сегодня я думаю что это будет последний день э, до 15 октября а ну да <sık> последний значит скидка э, достаточно большая скидка стоит 9 900 и с 15 уже начнет повышаться у нас на самом деле вчера уже цена была повышена и у нас Лена снизила ее снизила до 9 900 но кто идет на пакет премиум то есть плюс для вас еще будет возможность розыгрыша вашей карты разбора карты 8 карт будем разбирать в любом случае все придут на все придут на занятия и на практические занятия и на практических занятиях вы все равно обогатитесь и знаниями и умениями и пониманием как же все-таки применять этот прекрасный инструмент плюс получите активации для удачи денежной удачи до февраля 2021 года так что приглашаю в этот пакет чтобы получить рассрочку надо сделать заказ и э, свяжется с вами лена Итак, что вам нужно сделать вам нужно выбрать обязательно пакет либо стандартный где вы проходите теорию либо вы проходите теорию с практикой а, стоимость курса постепенно увеличивается поэтому сделайте заказ чтобы сохранить за собой цену прямо сейчас даже если вы оплатите потом вы будете оплачивать поста по старой меньшей цене вы сможете оплатить участие в рассрочку можно все это сделать в рассрочку курс идет как мы вы с вами уже поняли чуть ли не два месяца будет вот с этого момента да поэтому э, время есть для того чтобы заплатить частями для этого нужно сделать заказ чтобы сохранить за собой цену напишите на почту что вам необходима рассрочка Условия рассрочки обговариваются индивидуально. Мы с вами свяжемся, и Лена Пирогова свяжется и все решит. Итак, для того, чтобы заказать курс, что вам надо сделать? Вам нужно просто перейти по ссылке, которая сбрасывает Лена Пирогова, нажать на кнопку ⁇ Участвовать ⁇ и выбрать один из пакетов. Нажать на кнопку ⁇ Участвовать ⁇ вы попадаете в интернет-магазин где вам нужно ввести имя e-mail потому что все все вопросы все сборы через email у нас телефон нам ваш телефон не нужен кроме кроме просто напоминания, может быть напомнить вам там что курс начинается и это, что курс начинается специально кто-то звонить что-то вам предлагать навязывать какие-то услуги не будет никуда ваши телефоны не сливаются. почему я так подробно на этом моменте останавливаюсь потому что я последнее время свой телефон просто боюсь вообще хоть где-либо оставлять потому что любой вот момент где бы ты только не вот засветил свой телефон дальше начинается спам ужасный спам мы не не спамеры мы ваш телефон берем только в одном случае если вы оставили заявку э, на ту же рассрочку или э, вот как я обычно бывает делал заказал какой-то курс такая думаю, а, ладно там еще 20 дней потом заплачу Потом я все забываю, естественно, мне там звонят, напоминают, и я с удовольствием да, присоединяюсь. Все, у нас нету ни ресурсов, ни желания вам звонить, что-то предлагать, поэтому мы как-то специально вам звонить не будем, даже даже про нас вот такой такой фигни не думайте. Итак, ваши результаты. Вы получите еще один мощный инструмент, который дополнит бадзи и поможет там, где иногда не справляется Бадзи. Сможете э, разбирать все 60 сочетаний Дядзи по технике Наинь. Увидите то, что скрыто под карты Бадзи, и сможете понять то, что иногда мы не видим э, при классическом чтении карты. Сможете анализировать удачу человека по наинь, который может дел, э, дать надежду и опору. Даже тогда, когда по, -по, -по бадзы все не слишком хорошо. Сможете описать характер человека и привычки человека с помощью наинь. Сможете анализировать партнерство в браке, в работе, по наинь и давать рекомендации, как улучшить ситуацию, и с кем не стоит заводить какие-либо отношения, а также прогнозировать развитие. Научитесь выбирать. Благоприятные даты. Узнаете, как анализировать сложные карты со спецструктурами и значительно улучшите свои прогнозы, в том числе для картовых структур. Получите еще один мощный инструмент корректировки судьбы и удачи. Так что ждем вас, дорогие друзья, на эксклюзивной технике, на прекрасном нашем курсе Секреты на и Чтение астрологической карты. Друзья, переходите по ссылочке. Оплатил пакет премиум. Спасибо. Надо оформить заказ, но пока не оплачиваем. Нет, все неправильно поняли. Значит, друзья, кто сейчас оформил заказ и оплатил, мы вам очень будем благодарны, потому что сбор каждой группы для нашей Лены Пироговой достаточно сложная история. Всем позвонить, напомнить. Поэтому мы с огромной благодарностью всегда... К людям, которые сразу заказали и сразу оплатили. Я думаю, что если сейчас Света придумал бы какой-нибудь приз, то было бы еще здорово, чтобы люди поняли, что можно заказать и оплатить. Э -э кто не оплачивает, только те люди, которые в рассрочку берут, вам нужно дойти, заказать, выбрать систему и все, заказ улетит только тогда заказ улетит в наш магазин. Мы его будем видеть, и у вас за вами вам тоже придет письмо. Дальше вам нужно просто дождаться, пока позвонит Лена Пирогова, ну или если она не звонит, а такое бывает, когда очень много людей ждут ее звонка, пока там дойдет до вас очередь, некоторые начинают нервы не выдерживают, они начинают писать, что почему вы мне не звоните? Можете, конечно, написать всякое может быть, может даже письмо не дойти в спам куда-нибудь улететь, да? То есть что вы ждете ее звонка, чтобы с ней обговорить? Какими частями, как вы будете платить. Все, кто сразу надумал платить, не хочет себе и, и нам голову морочить рассрочками. Мы будем очень рады, конечно же, оплатите все, вы автоматически попадаете в группу. И э, накануне 27-го вам напомнят: э, Лена с вами свяжется, вас свяжут со всеми группами, со скайп-чатами, со всеми приглашениями. Все, вам будет приходить. А я 17-го оплачу. Можно? Я думаю, что можно. А вообще ли пишет что остаются последние места по этой цене ну обычно у нас есть такая внутренняя конечно своя бухгалтерия где мы определенное количество мест отдаем по минимальной цене как только мы видим что они заканчиваются мы начинаем только динамически увеличиваться потихоньку цена и последние места они как правило прекрасно раскупаются по любой цене люди которые почему-то не берут ее по минимальной потом в последний вагон запрыгивает у нас не аховая цена что мы прям сейчас вам продали за 9 900 а потом мы будем по 20 это продавать тысяч цена по 500 по 1000 рублей потихонечку растет и она равняется примерно той цене цены полной цены от которой мы скидку и даем так что вот такая история все друзья я знаю что вы все ждете светлану она вижу что здесь светлана прекрасный преподаватель который умеет доносить любые основы даже для людей которые вообще не знают ничего по астрологии Нет, не хочет уходить так что со Светланой точно можно вот с ее курса можно начинать знакомиться с астрологией бадзи вы обязательно все поймете с обо всем разберетесь и на все ваши вопросы будут ответы. Итак чтобы участвовать в курсе не <с> говорите. Без Муси вообще не обходится ни один вебинар. Она, как знаете, она как этот дымовой виртуальный дымовой этой школы, да. Вот везде есть какой-то талисман. По-моему, наши наши наши школы талисманы надо делать в морду Муси, которая такая все время витает где-то рядом. Друзья, переходите, пожалуйста, по ссылке. Рада, что наши ученики с нами рада что новые ученики с нами все рада была со всеми увидеться светлана выходи я жду тебя в эфире да чтобы передать эстафету приходить приходите по ссылке присоединяйтесь к нам да, пишет лена все вижу что светлана выходит Всё. Спасибо огромное, Всего Наталья, за презентацию курса. Действительно, курс, ну, в моем понимании такой приятный, потому что но ну, иногда бывает ну, достаточно сложные очень курс. Это тоже насыщен знаниями, но он такого вот, действительно, как музыкальная мелодия. После меня выйдет еще елена пирогова и ответит на все ваши вопросы как оплатить как получить рассрочку как будут происходить занятия то есть на, на все вопросы которые сейчас у вас могли возникнуть в этом информационном поле она вам ответит а мы с вами сейчас к очень приятные вещи перейдем это Посмотрим совместимость в Пугачева, Киркорова и Галкина, но, ну, может быть, это не самая приятная вещь. Но бонус, который мы вам заявили, это совместимость нас любимых и нашего дома. Ну, я считаю, это вообще здорово, очень, очень отражает четко ситуацию и очень легко им пользоваться итак друзья по наим мы также можем посмотреть совместимость нашу в деловом партнерстве в дружбе предположим каких-то социальных связях и деловое и личное отношение по наим мы смотрим по тому, как соотносятся наши столпы дня рождения именно по стихии наим. и в карте али пугачевой она родилась день деревянной свиньи и день деревянной свиньи по наинь это огонь то есть те кто может быть позже присоединился можно посмотреть вот такая линия значков карта наинь по сути это у нас линия значков и стихий которые вот в нашем калькуляторе интегрирована то есть женщина у нас алла пугачева в подню родилась день огня по и филипп киркоров родился в день Деревянные крысы и деревянная крыса именно по наин является собой стихию металла. И какова же совместимость женщины огня и мужчины металла именно в личных отношениях? Потому что предположим, если бы это были какие-то другие отношения, мы бы смотрели другие столпы по наин. Это тексты из древних книг, то есть тут, как говорится, из песни слов не выкинешь. Женщина нападает на мужчину, она разрушает металл. Ну, огонь у нас плавит металл. Не очень хороший брак. Для сохранения семьи мужчина должен подчиниться женщине. И для финансового благополучия семьи женщина должна быть главной в этих отношениях. Она должна быть лидером. Но в таких отношениях дети не следуют за родителями. Проблемы могут быть с детьми, дети могут в том числе и рано покинуть родной дом. То есть для того, чтобы данный союз был достаточно длительным и устойчивым мужчина именно должен выбрать роль счастливого подкаблучника ну в хорошем смысле и передать бразды правления в том числе и финансовых вопросах своей супруге. но ну, филипп киркоров видимо какое-то время действительно такую роль использовал в отношениях с алой пугачевой но мы с вами говорили о характере филиппа Киркорова, что ну не совсем тот знак рождения у него пана и который будет долгое время в такой позиции находиться да? то есть рано или поздно человек видимо проявлять стал себя по-другому и данный союз распался ну, давайте теперь посмотрим совместимость аллы пугачевой и максима галкина у которых тоже достаточно уже длительный союз алла пугачева напомню у нас родилась панаин в день огня а Максим Галкин родился в день металлического быка, что панаинь является землей. И какова же совместимость женщины огня наин и мужчины земли панаинь? Женщина огонь, мужчина земля. Женщина поддерживает мужчину в таком союзе. Огонь питает землю, дружелюбная обстановка в доме, согласие. Никогда не обижают друг друга, поддерживают очень хорошие отношения. В таких отношениях может быть много детей, три-пять. Ну, возраст, да, уже, собственно говоря, не позволил, видимо, 3.5 завести, но все равно в таком браке, где такая разница между партнерами, все равно у них появились дети общие. И вот совершенно другая комбинация а, совместимости Максима Галкина и Аллы Пугачевой. И в закрытом мастер-классе, который нам прекрасно презентовала Наталья, спасибо вам огромное мы как раз каждую комбинацию разберем если вы женщина огонь предположим со всеми пяти стихиями мужчин какие у вас отношения если вы мужчина огонь со всеми пяти стихиями женщин и так по каждому знаку то есть мы сможем посмотреть эту совместимость и напишите в чате понравилось ли вам сегодняшнее занятие и мы дальше сейчас приступим к рассмотрению бонуса который, ну в моем понимании вообще просто супер бонус. Спасибо огромное Маргарите Чумаковой, про которую упомянула наталья в своей в своем выступлении. Почему? Потому что вот именно Маргарита, вдохновившись, в том числе и Наим, у нас Маргарита это наш преподаватель, это наш консультант. Маргарита у нас пишет прекраснейшие статьи на наш сайт, готовит прекраснейшие материалы. И в том числе Маргарита любезно предоставила нам данный бонус: совместение совмещение, совместимость человека, то есть его года рождения по наим и жилище, в котором он проживает. Все-таки важен год рождения, и час больше всего в этой системе. Оксана, важен в первую очередь, год рождения. год рождения, я думаю, все знают свой. Ну, по крайней мере, если вы там не какая-то у вас история приключилась с вашим рождением, когда вы. Ну, бывают такие случаи, что люди, да, там периоды войны, да, там еще когда-то могли точно не знать. Но сейчас у нас с этим неплохо. И, соответственно, год рождения это отправная точка. И от года рождения мы уже расшифровываем всю карту по наинь. Если вы не знаете час, но ну, это не есть противопоказанием к тому, чтобы заниматься наинь. Просто какая-то часть информации будет для вас недоступна. Да, всем понравилось, отлично. Да, спасибо. Светлана, подскажите пожалуйста в вопросе дополнения стихи по на мы смотрим кто человек по базы если например у него нет такого элемента но а, то смотрим если он по наине полезность по на а, и полезность по смотрим по на или по базы Ну, это немножко две разных тактики да то есть если вы например ну предположим огонь, да, и у вас в карте нету стихии воды по бодзы. Ну, то есть подразумевается, что у вас нету стихии воды, это может говорить о том, что какие-то органы могут страдать, да, если мы рассматриваем сферу здоровья или же это какие-то черты характера исключают в вашем поведении но ну, в данном конкретном случае стихию власти там то что человек там заточен на карьеру ему интересно строить ее он хочет добиться высокого статуса может быть любит покомандовать но по наине это вода просто вот вы берете линейку наинь и видите просто воду где-то то значит подспудно у вас подложки эти черты характера могут проявляться и этот элемент у вас будет и может быть он не так плохо будет влиять это отсутствие его по Бадзе по здоровью. Но в то же время у нас есть отдельная, отдельный еще ракурс, когда мы смотрим только по Наин. То есть мы нашли по в подложке по Наине отсутствующий элемент по Бадзе, заткнули так называемую энергетическую дырку по Бадзе у вас в карте. Но у нас еще есть расшифровка по Наине отдельная, когда мы смотрим год вашего рождения по на и анализируем уже только стихии Наин. Окей, то есть это как бы вот две таких немного различного рода тактики. Да, земля-земля совместимая. Друзья, мы более подробно будем рассматривать в курсе. Не всегда хорошо, когда у людей один знак по наин. В каких-то стихиях это допустимо, а в каких-то стихиях это подразумевает соперничество. Да? То есть ну, не всегда то, что мы одно, одного знака с вами предположим в личных отношениях – это хорошо. Более подробно для каждого, для каждой совместимости будет в закрытом курсе. Да, спасибо вам, спасибо вам за хорошие отзывы. Лен, скинь, пожалуйста, ссылку на курс, если кто-то еще не успел заказать. И мы с вами переходим к бонусу. Да. В принципе, по наинь у нас же дом тоже имеет свой год рождения. Друзья, именно год постройки дома до да, нас интересует никогда заселились первые первые жильцы потому что могут дом например новостройку построить там ну предположим в 2016 году и этот угод год огнной обезьяны и поноение это огонь а, вселились туда люди например в 2019 году да, например ну, потому что не могли там с администрацией договориться чтобы этот дом сдать нас интересует именно год постройки вашего дома а приходящие столпы толпы влияют на карту или лечат? Конечно, безусловно. Карта по наине ⁇ это то, то такой же живой организм, как и карта по бадзы. То есть у нас есть карта, этот нечто такое, отпечатавшееся в вечности, как говорится, и приходит энергия в виде каких-то тактов удачи у каждого, они индивидуально рассчитываются, ну, так же, как и панзы, годов год, годов, лет, да, и для каждого знака по каждый год приходящий несет свою энергию. Естественно, приходят какие-то энергии по которые улучшают ситуацию в жизни человека, есть нейтральные какие-то элементы, которые особо не влияют на что-то, а есть разрушители как, как, какие-то, которые, да, действительно могут какую-то угрозу нести. То есть все, все, все это с течением времени может меняться. Светлана, есть вопрос, будут ли для каждого столпа говориться о том, какие столпы опасны для него, есть и с кем нельзя иметь таких дел. Да, в описании 60 дядзы такая информация будет, но у нас есть столпы годы, например, рождения Панаи, у которых есть какие-то явные враги. Там прям написано, вот как вот к Валентине Молиавиной там пришел, она родилась в год металлической змеи, пришел год земляной лошади, это это враг. А для каких-то столпов просто будут говориться, ну особо нету у них врагов, но если бы, например, будет приходить такой-то элемент, будет хуже. То есть, опять-таки. У каждого наин есть или нет вот такие вот враги или друзья или нейтрал. То есть, ну, в зависимости от того, какой это год. Но если будет упоминание о том, что да, вот именно этот год или этот так будет для вас плохим, и там будет я какой-то определенный дзядзы. То мы, естественно, об этом вам расскажем. То есть мы из описания вот, древних текстов это ну, почерпнули, и, соответственно, будем это все вам рассказывать. А есть наоборот, годы прекраснейшие, да, когда человек может что-то запланировать в эти годы. Опять-таки, не у каждого дизерцы это есть, но если это есть, то эта информация будет доноситься, конечно. А, так, и давайте теперь а, поговорим. Значит, у каждого дома есть свой звук и звук и у человека тоже есть свой звук то есть год рождения если потенциальный жилец хочет узнать подойдет ли ему будущий дом или понять как он взаимодействует с домом то надо понять благоприятно ли будут сочетание звуков колокольчиков но но дома и человека будет ли унисон или диссонанс да вот тут вот стоит мужчина до да, который бьет по колоколу и понимает да есть ли у него совместимость с этим колоколом или нет. Ну то есть, ребят, ну иногда так бывает, что даже ты разговариваешь с каким-то человеком, он вполне приятный человек, да, ничего плохого тебе не сделал, но у тебя, например, ну, голос его не нравится, да, как вот прям уши режет или какая-то музыка вам не нравится. Это вот несовместимость, да, вот этой музыки может быть. Или даже не голос, а просто человек не нравится, он может быть молчит, сидит. Но у вас может быть с ним просто вот эта вот звуковая несовместимость по или наоборот вам мега нравится человек, хотя вроде бы в нем ничего такого нет И вот это вот как раз совместимость так называемая звуков и можно посмотреть, насколько вы хорошо вы звучите со своим домом. Что мы должны знать? Так, сейчас откроем таблицу. Что мы должны знать? Мы должны знать а, год, а, постройки, а, год постройки вашего дома. Именно постройки. Да, сейчас верну таблицу, минуточку. То есть, мы, ну, сейчас я верну таблицу, друзья. Сделать это можно, используя таблицу. А, найдите год постройки дома, определите звук, ноту, колокольчик. Ну, то есть, определите, какой стихии по наинь ваш дом относится. А по этой же таблице найдите год рождения человека, но это будет звук уже человека. И сочетание значит, звука дома и звука человека мы сейчас посмотрим, как сочетаются те или иные комбинации. Год постройки, друзья, еще раз повторюсь, вот когда ваш дом построили, никогда въехали вы туда, никогда его сдали там, не знаю, администрация, да, застройщик, именно когда его построили, или когда построили, Ларис пишет, или когда начали строить, когда построили, вот когда у вас дом вот построен, в каком-то году, ну, как правило, дом не строится за... Два дня, да, то есть, и, как правило, всегда есть какой-то год, когда вы его уже построили, все, уже сделали, э, буду, вот въезжай, живи туда, да, то есть он готов уже к езду. Опять-таки, это же не только дом, может быть, это может быть квартира много, много в многоквартирном доме, и вам надо знать, когда построили дом, и находится ваша квартира, okay? И что мы должны сделать? Мы должны найти год постройки человека. А после 2019 как узнать? После 2019, ну у нас еще на дворе 2020, то есть 2019 год у нас это был как бы дядзы дерево 2020 год год металлической крысы 2020 металлической крысы это стихия земли 2021 год, год металлического быка, это тоже стихия земли будет. Если вы увидите э, в таблице, что у нас года идут парами стихии, например, 2018 год и 2019 год, это было два года подряд стихии дерева панаинь. Также, если, предположим, вы, например, прогнозируете, что ваш дом будет построен, например, в 2023-2024, что можно сделать? Правильно пишет ММ в чате, по калькулятору можно посмотреть. Стройте, да даже и не используя эту таблицу, вы просто постройте карту базы на нашем калькуляторе на год, когда был построен ваш дом. Не обязательно строить прям точно дату. Ну выберите там год и середину года, чтобы... Ну, точно попасть. Ну, вот. И увидите, какой знак был по Ну или используйте эту таблицу. То есть вы знаете, какой год будет у нас по бадзы. Тот или иной, предположим, год металлической крысы и металлического быка. 2020 год это Земля. 2021 год это Земля. 2022 год... Это будет год водяного кролика, э, водяного тигра, и далее 2023 год водяного э, кролика, водяной тигр и водяной кролик. Это будет металл уже. Напишите, э, да, можно просто пробли, продлить эту таблицу и все. Напишите в чате, понятно или нет, как найти по наим год постройки вашего дома. Напишите в чате, и мы дальше проследуем. Понятно, да? Напишите в чате, понятно, как найти, кто вы по наинь, собственно говоря. Это можно сделать с помощью таблицы, которая давалась ранее, и в записи вы посмотрите, можете остановить запись или сделать скриншот, и эта таблица будет всегда с вами. Или же построить свою карту на калькуляторе и посмотреть в столбе года, какой знак стоит под этим столпом. И теперь давайте перейдем к трактовке. Напишите в чате, кто выяснил, что... Он живет в доме, который был построен в год воды по Наим. Напишите Пишите плюсики. А, Ольга пишет, а год постройки, а квартира без отделки, считайте, вот если вы в многоквартирном доме, считайте год постройки вашего дома, даже если там отделка была в квартире не проведена. И... Воды, отлично. И теперь люди, которые живут в домах, которые имеют стихию года постройки воды, они у нас тоже нет в году какой-то наинь. И давайте теперь почитаем, что обозначает та или иная совместимость. Еще раз повторюсь: если хотите сделать побольше шрифт, плюсик нажимаете вот внизу, в левом нижнем углу под презентацией, и у вас будет больше. Я тоже нажму себе, потому что очень мелко. Если человек живет в доме года постройки воды, по наим и сам же он является водой по году рождения, это считается гармонией и покоя. Это сочетание благоприятствует общению и путешествиям, и укрепляет дружбу. Оно полезно тем, кто работает с людьми, прессой и находится на виду у публики. Если человек живет в доме стихии воды и сам родился в год, в год земли, Сочетание дает напряженную атмосферу, возможно, ссоры, скандалы. Еми, что значит? Ну, это просто нота ми. Ну, это на музыкальный вот этот ряд пять нот переведены. Но это не важно. Вам главное понять стихию. То есть, ну, понятно, что если голубым, то это вода, если желтым, коричневым, то это земля. Человек, рожденный в год металла а, и живет в доме, в доме воды сочетание приветствую тех кто много времени проводит вдали от дома у да? вас рады видеть да? у себя дома только приезжайте пореже. Ну я шучу конечно же. дом вода человек дерево сочетание может принести привести к тому что родители более одного раза будут вступать в брак и заведут много детей у них будет много потомков которые впоследствии станут заботиться о них дом вода человек огонь Сочетание говорит об опасности несчастных случаев, катастроф и краж. Защитите дом от незваных гостей. Следующая стихия дома. Напишите в чате, кто живет в доме, который имеет стихию земли. Год земли по наинь построен. Напишите в чате плюсики. Мало людей, никого не вижу. Ну, окей. А, вот Елена, да, живет. Да, да, вот пошли, пошли участники. И давайте почитаем что уже обозначает совместимость людей с домом, который имеет стихию земли по наинь. Дом, земля, человек, вода. При таком сочетании в углах стоит опасность. берегитесь зараженной воды. Оно говорит о заболеваниях, особенно пищеварительных и репродуктивных органов. Дом, земля, человек, земля. Гармония удовлетворения ⁇ это сочетание дает стабильность и довольство. Оно благоприятно для всех вопросов, касающихся недвижимости. Ей это нота ми по Латыни. Да, спасибо, Оксан. за расшифровку. Ага. А Дом, земля, человек, а металл. Сочетание ведет к процветанию бизнеса и увеличению богатства жильцов. Дом-земля, человек-дерево. Сочетание говорит о недостатке ответственности, проблемы остаются нерешенными, а неудовлетворенность ведет к нестабильности. Дом-земля, человек-огонь. В таком доме желез будет очень счастлив, человек получит уважение друзей и членов семьи. Следующая стихия дома Панаи это металл. Напишите в чате, кто, родил, кто живет у нас в доме со стихией металла. ага, то есть да тоже люди так э, с описание с водой на 5 секунд вернула попросили в чате сейчас опять уберу. в принципе потом вы получите э, записи сможете еще раз да это прочитать все Все убираю тогда я снова на металлическую страничку дом металл. Человек-вода. Жилец уедет в далекие края или вступит в брак с иностранцем, но, но всегда сохранит этот дом. Дом-металл, человек-земля. Сочетание идеальное, если человек собирается жить и работать в доме. Оно благоприятно для бизнеса и для семейной жизни. Дом-металл, человек-металл. гармония богатства сочетание, сочетание особенно благоприятно для мужчин с амбициями. Женщины преуспеют в бизнесе дом металл человек дерево сочетание неблагоприятно для здоровья возможны проблемы со зрением дом металл человек огонь а, при таком сочетании трудно управлять финансами деньги уходят из дома так же быстро как приходят я вода уехала в сша на четыре с половиной года но вернулась ну просто это делалось же трактовка вся в древние времена когда ну, может быть было крайне сложно обратно уехать доехали да? В одну-то сторону пол жизни а уж обратно было еще тяжелее вернуться. Просто ну, сейчас у нас время, когда у нас есть и самолеты, и вертолеты, и скоростные поезда. Раньше там, да, поход в другую деревню-то занимал. Было событием жизни. Ребят, посмотрите и дальше пойдем тогда. Вот дерево и огонь. Угу. Так, дальше идем. Следующий дом. Кто у нас живет в доме стихии дерева? Напишите, пожалуйста, в чате плюсики. Стихии дерева. Ага, вот Анна живет. Угу. Ната живет отлично если у вас дом стихии дерева, а вы человек воды при таком сочетании человек будет счастлив и не захочет никуда уезжать дом дерева, человек земля при таком сочетании желез будет чувствовать себя неспокойно но ему не хватит стимулов уехать дом дерева, человек металл полный диссонанс дом не поддерживает жильца отсутствие стабильности чувство неудовлетворенности возможно легочное заболевания. Дом-дерево, человек-дерево. Гармония долгой жизни – это сочетание благоприятно для здоровья, семейных отношений, благополучия женщин и личного счастья. Дом-дерево, э -э -э, человек-огня. При таком сочетании дом дает безопасность, обстановка вдохновляет и позволяет жильцу усердно и упорно работать. Энтузиазм в учебе приводит к открытию. Следующая стихия, последняя – это стихия огня. Напишите в чате, кто родился, кто родился? У кого дом родился в год огня? Дом постройки года огня по наинь. Ага, да, тоже достаточно много людей. Угу. По-моему, воды больше всех, если я ну, не ошибаюсь, подсчетах было. Дом огня, человек воды. Жилец недоволен обстановкой и страдает от депрессии. Дом огня, человек земли. При таком сочетании дом повышается в цене, потому что жилец будет осыпать его заботой и вниманием. Земля и недвижимость принесут прибыль. Дом – огня, человек – металла. Дом окружен опасностью, существует риск ранения и несчастных случаев. Дом – огонь, человек – дерево. При таком сочетании обстановка благоприятна, особенно если жилец вынужден оставаться дома из-за семьи и других обстоятельств. Идеальное положение для учебы и выздоровления при хронической болезни. Дом огня, человек огня. Гармония добродетельной жизни, достойного жильца ждут честь, слава и награда. Друзья, безусловно, у нас фэн-шоу это намного более глубокое понятие. То есть на имя, опять-таки, это подложка. Может так быть, что если у вас квартира прекраснейшим образом выстроена по классическому, да, там, и, и школу, форму, и все, все остальное, да, и, э, и у вас прекрасное направление, и двери, и все сделано в квартире правильно, и место для отдыха, и для работы, и чудесный ландшафт за окном, да, который поддерживает вас. Понятное дело, что, может быть, на и не вот не очень сильно влияет, но все равно это как бы некая такая подложка. Если вдруг свиншую что-то не очень хорошо, то уже и подключаются все другие системы, которые могут либо поддержать, либо как-то наоборот, да, разрушить эту гармонию. Простите, пожалуйста, может, вопрос не по теме при выборе новой квартиры, номер этажа, сторон света и дома, что является. Ну, конечно же, ну, в моем понимании, опять-таки, это мое субъективное личное мнение, потому что метафизических наук очень много, но я бы по фен-шуй выбирала бы себе квартиру, да, то есть смотрела бы по фэншуй а, все эти вещи. Осмотреть хозяина квартиры или каждому жильцу, конечно, каждому жильцу. То есть, ну, каждый человек же в одном и том же доме может себя по-разному чувствовать, каждый член семьи. Так, сейчас мы возьмем воду, вернем так на некоторое время. Так, так это описание дома стихии воды. Если и, а если у дома или квартиры был хозяин, которого было отличное совмещение с дома он умер, то надо смотреть совместимость с того, кто остался как хозяин в доме. Нет, друзья, мы не обязательно только по хозяину смотрим, мы можем посмотреть для любого члена семьи. Вот э, проживал у вас человек, который был прекрасно совмещен, как вы пишете, с домом по наим. Но потом он умер но все да то есть его не стало но вы там тоже живете и вы когда даже он был жив там жили предположим и можно посмотреть любого члена семьи который там проживает на совместимость но еще раз повторюсь кто-то в одном доме чувствует себя великолепно а другой в той же самой квартире в той же самой комнате сидит и ему не идет это да то есть у всех разная совместимость да да огонь уже был друзья А что делать, если меня большая, не всем подходит, что, что есть способы коррекции. Но, еще раз повторю: что опять-таки это не последняя инстанция в выборе жилища, да, не это просто дополнительная какая-то такая техника, чтобы вот, ну, посмотреть, а еще вот как по наинь. Опять-таки, ну, по-классическому фэн-шуй да, смотреть, как можно откорректировать те, те или иные какие-то негативные факторы в своем доме. Итак, друзья, то, что я вам хотела рассказать, я рассказала. Я надеюсь, что сегодня эти два часа, которые мы с вами провели, были для вас достаточно интересны. Безусловно, очень тяжело рассказать все, что, все, все самое интересное, что, что есть в этой замечательной системе наим, то есть <свечание> звучание музыки, как, ну, как переводится, как извлекать звук, тон, то есть звучание, <свечание> <свечание> мелодия, да, мелодия, которая... Играет наша карта, мелодию, которую играет наше жилище с нами, да как мы сопоставляемся мелодию, которую играет окружающее пространство, и мы приходящие периоды, люди, которые нас окружают. Но в закрытом мастер-классе, который в скором времени начнется, мы с вами более глубоко изучим эту тему. И еще раз повторюсь: что вот именно на инь даже звучит как-то на инь. Да? То есть он такой легкий, воздушный и курс такой приятный достаточно. То есть это не такой вот Мозгодробительный курс, да, иногда бывают, ну, очень сложные курсы. Безусловно, они стоят того, чтобы быть сложными, чтобы их изучать, но иногда хочется как-то к возвышенному, к чему-то обратиться, к легкому, воздушному, но в то же время эффективному. Так что Лен Пирогова, скинь, пожалуйста, ссылочку в чат на приобретение участия в этом мастер-классе. Вам огромная благодарность за то, что вы сегодня пришли. Да, вот Юлиана пишет, Светлана, спасибо большое. Не перестаю восторгаться многогранностью и уникальностью китайской метафизики. Да, прекраснейшие инструменты для решения каких-то задач жизненных, для более глубокого развития, для получения каких-то дополнительных знаний. И, в принципе, когда вот вы изучаете те или иные метафизические науки, уже владеете ими хорошо, то... Очень часто синхрон идет, что в одной науке, что в другой, что в наинь, что в бадзи, что в цемень. Все равно вы смотрите карту одну и ту же, и очень часто да, трактовка, в общем-то, пересекается. Ну вот. Но вот как в случае с наинь, мы еще можем найти скрытые ресурсы, да, скрытые ресурсы, которые могут нам помочь. Я с вами спрашиваюсь, Всего хорошего. До свидания. Металл открыла, кто просил. До свидания. Всего хорошего. Да, спасибо вам всем огромное.